Аня Лорак – певица, композитор и автор текстов. Славу ей принесло выступление на Евровидении 2008 с песней Шейди Лэйди, после исполнения которой Ани заняла второе место. И это неудивительно, ведь диапазон голоса знаменитости составляет 4,5 октавы. Трудолюбие и упорство помогли ей завоевать статус звезды шоу-бизнеса. Биография Ани Лорак берет начало в провинциальном городке тогда еще Украинской ССР. Настоящая фамилия и имя артистки Каролина Куйок родилась 27 сентября 1978 года в Кице-Мане, что в Черновицкой области Украины. Сложное детство будущей звезды телеэкранов, подиумов и концертных площадок было предопределено до ее рождения, мать рассталась с отцом, когда была беременной. В итоге родившуюся девочку настигла полная нищета. Каролина получила фамилию отца, от которой пришлось отказаться в свете софитов. Семья жила бедно, Каролина была не единственным ребенком. В шесть лет мать решила отдать дочь в Садгорскую школу-интернат номер четыре. Вместе с братом Каролина прожила там до седьмого класса, родительница была не в состоянии прокормить детей, хоть и круглосуточно работала. В детском возрасте девочка хотела стать популярной певицей, но условия, в которых она родилась, диктовали судьбе свои правила. Оказавшись в интернате, Лорак не отказалась от мечты, брала уроки музыки, участвовала в конкурсах местного масштаба. Один из них оказался для девушки счастливым билетом в первые ряды украинского шоу-бизнеса. Личная жизнь Ани Лорок не скрыта дымкой неизвестности, как это предпочитают делать некоторые артисты. С 1996 по 2004 год она жила с продюсером Юрием Фалесой, но брак не был заключен официально. В 2009 году Аня официально вышла замуж за совладельца Тюртес-Тревел Мурата Нулчиджоуглу. Они познакомились в Турции в 2005 году. Муж Лорак, турецкий поданный, но спустя год после знакомства с певицей переехал жить в Киев. В 2011 году у Лорок и Нулчиджоуглу родилась дочь София, которая традиционно получила фамилию отца. Весной 2012-го ее крестили в Киеве, крестным отцом дочери Ани стал Филипп Киркоров. В интервью артистка отметила, что российский поп-певец находится в ее душе на той нише, которую в детстве занимал старший брат Сергей. Юноша оберегал младшую сестру, а когда Каролине было 9 лет, он погиб в Афганистане. Знаменитость регулярно выделяет время для тренировок, чтобы поддерживать фигуру. Спорту она стала уделять внимание после беременности, во время которой поправилась на 15 килограммов. Идеальным весом для своего роста в 162 сантиметрах певицы считает 48 килограммов. Сейчас она в прекрасной форме, о чем говорят фото в купальнике. В сети не умолкают слухи о пластике Ани Лорак. Публика комментирует фото артистки из Инстаграма, на которых ее губы выглядят более пухлыми, чем в молодости. Но эксперты уверяют, что такая форма – уловка макияжа, а не уколы красоты. Сама певица не комментирует слухи о пластических операциях. Ани уверена в своей красоте и не боится показываться на фотографиях без макияжа, она также радует поклонников частой сменой образа и новыми прическами. В июле 2018 года муж Ани Лорак был замечен в компании украинской бизнес-леди Яны Беляевой. Мужчина оказывал ей недвусмысленные знаки внимания, пока его супруга выступала на фестивале в Баку. Долгое время пара не комментировала сообщения о скором расторжении брака, однако в январе 2019 года они все же развелись. Артистка в процессе развода лишила экс-супруга половины бизнеса. Она переоформила их общую компанию Ани Лорак Продакшн, зарегистрированную в России на свое имя. Знаменитость недолго оставалась одна. Сразу после разрыва ей начали приписывать роман с российским певцом Сергеем Лазаревым, однако они просто друзья. В июне Аня начала встречаться с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Пара старалась не афишировать отношения, однако изредка выкладывала совместные фото в Инстаграме. В сети даже появились слухи, что певица беременна вторым ребенком, но они оказались сложными. Стоит отметить тот факт, что Егор также был женат. Его бывшая супруга Татьяна Решитняк, с которой он прожил в браке три года, назвала причину развода, молодой человек изменял ей и даже поднимал на нее руку во время ссор. Они счастливы в новых отношениях. Об этом она рассказала телеканалу Муз ТВ. Певица призналась, что безумно влюбленная после съемок спешит домой, где ее ждет любимый человек. Счастливым билетом для Ани Лорок стала победа в певческом конкурсе «Первоцвет» в 1992 году. На фестивале она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой, который увидел в девочке талант и перспективную певицу. Победа обеспечила юной артистке первый профессиональный контракт. Несколько лет Каролина под чутким руководством Фолесы постигала азы шоу-бизнеса, это длилось до 1995 года. Изначально юная певица выступала под настоящим именем Каролина Куёк. Но на пороге большого шоу-бизнеса ей пришлось отказаться от него и взять псевдоним. На этом настоял продюсер Юрий Фалеса, в конкурсе на победу в котором претендовала Ани Лорак, уже была участница из России, которую звали Каролина. Девушке оперативно пришлось искать выход из ситуации, тогда продюсер прочитал ее имя наоборот. Впервые псевдоним Ани Лорак был представлен широкой публике в марте 1995-го. В том же году продюсер пристроил певицу на популярную телепрограмму «Утренняя звезда», где Лорак получила первую известность масштаба страны. Тогда ее назвали «Открытием года». Девушка получила первую творческую награду «Золотая жар птица» на «Таврийских играх». 1995 год стал настоящим прорывом, карьера и гонорары Ани взмахнули вверх, артистка заработала интерес журналистов и верную любовь поклонников, количество которых увеличивалось с каждым публичным выступлением. В 1995-м Лорак закончила работу над записью первого студийного альбома «Хочу летать», который был выпущен в 6000 экземпляре, однако до Украины из английской фирмы Holy Music так и не добрался. В 1996-м она стала победительницей Нью-Йоркского конкурса Big Apple Music 1996 Competition. Очевидно, что Фолеса выбрал для Каролины наиболее верный путь. Право на место в украинском шоу-бизнесе девушка из года в год доказывала победами в творческих конкурсах всего мира и гастролями, которые проходили при неизменном аншлаге. Конкурсов, в которых артистка принимала участие под руководством Фалесы, было много. Каждый из них приносил популярности, и народное признание, все то, о чем мечтала девушка, у нее уже было. Аня занималась любимым делом и много работала, позднее проделанная работа была оценена публикой, Первые карьерные вершины Лорок также ощутила в конце 90-х. В 1999 году вокалистка удостоилась звания самой молодой заслуженной артистки Украины, а в 2004 стала послом доброй воли ООН. Ани Лорак ездила на Евровидение 2008 от Украины, откуда привезла второе место для страны. На музыкальном конкурсе исполнительница представила песню Shady Lady, которая была выпущена отдельным синглом. Европа оценила украинскую певицу по достоинству. Знаменитость стала обладательницей золотых и платиновых дисков по итогам продаж и ротации на радио и телеканалах. Золотыми стали альбомы «Там, где ты есть. Мечтай обо мне, расскажи, и Смайл. В 2013 году артистка записала дуэтную песню со Стасом Михайловым. Романтическая композиция получила название «Холодно». Следующая совместная работа «Песня «Обернись»» была сделана совместно с Полиной Гагариной. Статус платиновых дисков достался альбомам «Пятнадцати солнца». В 2016 году артистка представила студийный диск «Развитый любил». Кроме вокальных данных, Ване заметили харизму, она стала моделью у ведущих дизайнеров одежды. В Украине Лорак является официальным рекламным лицом косметического бренда Oriflame, фирмы Schwarzkopf Henkel и туристической компании Tour -Test Travel. В Киеве в 2006 году открылся ресторан Ани Лорак Angel Lounge. Проблемы на родине начались в 2009 году, когда певица поучаствовала в туре с Украиной в сердце в поддержку Юлии Тимошенко. Украинцы запомнили промах певицы, но последней капли в их терпении стала гастрольная деятельность Ани Лорак в России, когда началась война в Донбассе. Украинские националисты срывали концерты, а в СМИ появились скандальные высказывания в адрес популярной певицы. Они были против позиции, которую Лорак демонстрирует выступлениями в России. К тому же артистка не скрывала дружбу с российским поп-королем Филиппом Киркоровым, творческое сотрудничество со звездами эстрады Валерием Меладзе, Егором Кридом и Григорием Лепсом. С последним она записала композицию «Зеркало», которая стала настоящим хитом. Некоторые украинские артисты заступились за певицу, отмечая, что травля им непонятно. Политическая партия «Свобода» устроила Ани Лорак коридор позора перед Дворцом Украина, в который знаменитость пыталась попасть на концерт. Арсен Аваков заявлял в социальных сетях, что певица активно провоцирует общество. В один момент гордость страны, самая яркая звезда украинской сцены Ани Лорак превратилась из героя в изгоя. Не обращая внимания на критику в свой адрес, исполнительница продолжила гастролировать с концертными программами по России, Прибалтике. Искусство остается для певицы выше политических взглядов и амбиций. Но в Украине она пока воздерживается от гастрольной деятельности в целях безопасности. В феврале 2018 года Ани Лорак показала шоу «Дива мирового уровня», режиссером которого выступил Олег Боднарчук. Премьера состоялась 16 февраля в Минске, 25 февраля в Санкт-Петербурге, а 3 марта шоу с аншлагом прошло в московском СК «Олимпийский», где произвело фурор. Дива Яни еще на Евровидении называл ее друг и наставник Филипп Киркоров. Концертная программа «Певица» соответствует статусу звезды сцены по уровню вокала, постановки, сценических эффектов. Лорак посвятила это шоу всем женщинам, каждая из которых, по ее мнению, достойна столь высокого звания. Среди используемых исполнительницей на сцене образов – Дева Мария, Мата Хари, Кока Шанель, Жанна Д'Арк и Мать Тереза. Для Ани шоу стало настоящим испытанием. Певица присутствует каждую минуту на сцене в течение трех часов, исполняя во время вокальных номеров сложные эквилибристические трюки. Для шоу дива использовались двигающаяся платформа робот, 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, создающих иллюзию двигающегося пола, 240 сценических костюмов. Среди ярких работ Ани Лорак, хиты, исполненные в дуэтах с популярными певцами. Этой песни я не могу сказать, проститься, записанные с Эмином, и хит сопрано, который артистка исполнила вместе с Мотом. В конце весны 2018-го состоялась премьера клипа "Сумасшедшая", видео которого за два месяца собрало на YouTube 7 миллионов просмотров. Ани Лорак занимает важное место в российском шоу-бизнесе. За свою карьеру она создала большое количество золотых и платиновых дисков, а также стала обладательницей множества наград и премий «Лучшая певица», «Человек года», «Самая красивая женщина», «Фэшн-певица», Песни года», «Лучшее концертное шоу» и других. Знаменитость выступает на самых известных концертных площадках по всему миру, в том числе в Америке, Англии, Франции, Германии, Венгрии, Польше, Турции, Испании, на Мальте, в Италии и многих других и останавливаться на достигнутом они не собираются. В 2019 году Лорак выпустила музыкальные композиции «Я тебя ждала и мы нарушаем». Годом позже вышла песня «Я ухожу», записанная в дуэте с Мишей Марвином, участником музыкального лейбла «Black Star». На нее был снят клип. В мае 2020 года состоялась премьера «Песни твоя». Она была посвящена новым отношениям артистки. А уже в августе певица представила на суд публики короткометражный фильм «Твоей любимой», в котором рассказала шесть коротких романтических историй. В одной из них главную роль исполнила ее девятилетняя дочь София. Для девочки это был актерский дебют. Как рассказала Лорак, София растет артистичной и любопытной. Она сама проявила желание сняться в клипе. Дочь знаменитости хорошо вжилась в предложенный ей романтический образ и подружилась с экранным возлюбленным. Певица предполагает, что в будущем ее наследница выберет карьеру актрисы. Режиссером выступил Радислав Лукин. По его словам, работа получилась светлой и эмоциональной. Сейчас певица анонсировала, что записывает новый альбом, но дата его выхода неизвестна.